Всем привет! Сегодня готовлю рулет из лаваша. Рулетик состоит из четырех начинок с легким ароматом чесночка. Это будет отличная закуска на любой праздничный стол. О том, как я его готовил, смотрите в этом видео, и я вам сейчас расскажу. Для лаваша мне понадобятся свежие огурчики и свежие помидорки. Также я возьму несколько зубчиков чеснока, чтобы придать остроту рулетикам. Буду использовать зелень, можно взять, как у меня, зеленый лук, можно взять укропчик или петрушку. Небольшой кусочек сыра, рыбную консерву, сайру или горбушу. Также я буду использовать творожный сыр зеленью, майонез и, конечно же, сам лаваш. Лаваш выбирайте свежий, и чтобы вот он был эластичный, чтобы он при заворачивании в рулет ни в коем случае не Ломался. К майонезу я натерла несколько зубчиков чеснока и теперь добавляю туда творожный сыр. Эту массу я всю перемешаю. Сюда же к творожно-майонезному соусу я добавила несколько а, резанных зеленых перышков лука. И вот в процессе сейчас приготовления вот соуса можно попробовать на то, насколько как раз соус острый. Рыбную консерву вот при помощи вилочки вот так вот помнем, чтобы кусочки были маленькие. Далее огурчики и помидорчики я нарезаю на маленькие кубики. Сыр натираю на мелкой терке. Далее приступаем к лавашу. Мне понадобится один большой лист лаваша, я его пока убираю в сторону, и четыре, которые я нарезала на мелкие, вот такие, немножечко а, меньше, чем большие, вот на таких четыре листа лаваша. Сейчас я смазываю каждый из них вот этой творожно-майонезной заправкой и выкладываю на один из листов лаваша рыбную начинку, сворачиваю плотно в рулет. Со следующим лавашом поступаем точно так же. Смазываем его майонезным соусом и выкладываем туда начинку. Также сворачиваю в плотный рулет. На следующий рулетик я также помазала уже соусом и выкладываю помидорки. также также сворачиваем рулет последний рулетик я посыпаю тертым сыром далее я беру большую часть лаваша и также смазываю ее подготовленным соусом затем немного отступив от края я буду выкладывать подготовленные рулетики И аккуратно сворачиваем это все в рулетик. Готовый рулет я заворачиваю в фольгу или в пищевую пленку. Отправляю его пропитаться в холодильник на несколько часов или на ночь. Так, девочки, рулетик я достала из холодильника. Он у меня стоял в холодильнике 3 часа. Сейчас я его разрежу. И мы посмотрим, каким он в разрезе у нас получается. Вот таким рулет получается внутри. Здесь 4 начинки. Мне кажется, очень красиво. Вот такими рулетиками из лаваша, девочки, я сегодня с вами поделилась. Они невероятно нежные, с легким ароматом чесночка и очень-очень вкусные. Такая закуска отлично будет смотреться на любом праздничном столе. И я думаю, понравится абсолютно всем гостям. Как правило, разлетается очень быстро. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, так вы узнаете первыми о выходе моего рецепта. До новых встреч!